Здравствуйте! Сегодня я хочу снять очередное видео о размножении черенкования. Сегодня 10 октября 2015 года. Вот Ровно месяц назад мы с вами осматривали черенки орхидеи фаленопсис. И вот давайте сегодня осмотрим снова Вот первый череночек. Какие же изменения здесь произошли? Немножко вырос листик миллиметрика буквально на 2-3. Внутри видно чуть-чуть листик, но очень. И о чудо. Вот здесь. И с другой стороны появились очень маленькие зелененькие точечки что это растет не знаю посмотрим второй черенок изменения вот на пол сантиметра за месяц вырос этот листик и чуть-чуть стал больше этот пока других изменений нет этот череночек. Я думала, что из серединки пойдет новый листик, но нет. Сбоку, вот видно, что-то начало расти. Чтобы это был корешок, не очень похоже. Не знаю, посмотрим дальше. Так, один из наших новых героев. Этот листик месяц назад был сантиметровый, сейчас он около двух сантиметров. И вот здесь уже три миллиметра новый листик. Это все, что выросло за этот месяц. Около сантиметра этого листика и три миллиметра нового. И остались новые герои. Эта почка не была обработана с неновой пастой, поставлена больше месяца назад в воду. Вот что мы имеем. Уже больше месяца прошло. Вот эта почка. Эта почка также не была обработана с такими неновой пастой. Вот за месяц выросла столько. Здесь эта почка была обработана еще на растении, но изменений никаких не произошло. На этой почке также никаких изменений абсолютно. И последний герой. Вот здесь две почки на этом цветоносике. Эта почка никак не изменилась. Здесь как будто маленькое движение происходит, но очень малозаметно. И вот, не знаю, этот цветонос, это на форуме начитаешься всякого. И я решила или опровергнуть, или подтвердить мнение некоторых на форуме, что если снять почку, а будет вторая вырастить здесь, то это будет точно детка. Ну, я в это не верю. Вот. Здесь почка снялась случайно. Даже ее почти что не было. Вот такое чуть-чуть выпуклое что-то. Обработано даже цитокининовой пастой. И стоит. Ну, что выбросить, что поставить в воду. Мне было все равно. Решила провести эксперимент. Вот и все на сегодня. До свидания. Кому было полезно это видео, подписывайтесь на мой канал. Посмотрим через месяц, что будет с нашими черенками дальше. До свидания.